Студия с прямым видом на море в жилом комплексе Романовский. Друзья, всем привет. Многие мне звонят и говорят, Дмитрий, дайте мне квартиру с видом на море. Дайте квартиру с видом на море. Так вот, друзья, студия с видом на море в жилом комплексе «Романовский» специально для вас. «Романовский» состоит из пяти корпусов. Это первый, второй. Давайте вот так еще покажу. Это первый и второй корпус. Между ними есть вот такая двухуровневая парковка. Заехали вы, припарковались и по ступенечкам пошли в свой литер. Есть тут небольшой детский сад. Выезжать нужно аккуратно. Я однажды поцарапал тут свой автомобиль. Там за воротами находится национальный парк. Стенка красиво обтянута зеленью. Это третий литер. Рядом с третьим четвертый. На батарейка, переключился на другую камеру. Для тех, кто не знает, жилой комплекс Романовский находится на улице Санаторная, прямо возле санатория Салют. На стене, где нет зелени, выложено камнем. Между четвертым и пятым корпусом зона отдыха для взрослых и детская площадка. Атмосферно здесь за счет зелени. Калоркинг дача, продуктовый магазин, и тут наливают живую воду. С парковками, как и везде, напряг, но под каждым корпусом есть подземная парковка. Конечно же, не бесплатная. Но озеленение тут красивая также тут можно подлечить зубы детский сад я вам говорил можно выпить глинтвейн кстати очень прям хорошенькая здесь кофейня давайте покажу потому что реально я сам здесь не раз пил кофе перекусывал очень даже рекомендую хороший лифт с зеркалом с вентиляцией но из недостатков что он один а квартир на площадке много. Заходим в квартиру. Общая площадь 24 квадратных метра. Здесь самое важное – вид. То есть с правой стороны совмещенный санузел. Достаточно просторный получится. Несмотря на маленькие размеры квартиры, значит, здесь делается кухонный гарнитур. Вот эта стена, она выносится либо наоборот ее делают вот таким образом, чтобы разграничить спальное место от кухни, то есть из нее умудряются сделать однушку, вот. То есть в этом месте делают спальное место. Повторюсь, могут сюда вынести стеклопакет, могут вынести туда. Ну, здесь самое главное вид, друзья, смотрите, прямой. Просто потрясающий вид на море, который никогда никто и ничем не закроет. Здесь еще все это утопает в зелени. Просто сегодня-то у нас 11 января. И вот там лесенка внизу, она, кстати, временно не работает, которая сокращает дорогу на пляж. А Когда она работала, дорога на пляж занимала около, 15, около 15 минут. Здесь разные есть варианты от 20 до 68 метров, как с ремонтом, так и без. Поэтому, если вас заинтересовал жилой комплекс «Романовский», звоните, пишите, с удовольствием подберем именно тот вариант, который подает вам по всем вашим требованиям. Ну а стоимость данной квартиры немного много ни мало – 8 миллионов.